натуральные жиросжигатели грей при регулярном использовании от 150 грамм в день способен в среднем снизить вес человека на 2 килограмма за 2 недели зеленый чай азиатские диетологи советуют выпивать в день 4 чашки зеленого чая это даст наибольший эффект для сжигания жиров острая пища в основном приправы черный молотый перец Перец пепперони, горчица, хрен. Например, перец чили, в котором содержится вещество капсацин. Растапливает лишние калории в течение 20 минут после окончания еды. Нежирные молочные продукты. увеличивают производство гормона. Кальцитриола, который заставляет клетки сжигать больше жира. Корица. Одна чайная ложка в день снижает уровень сахара в крови и предупреждает трансформацию избыточных углеводов в жиры. Вода. Недостаточное ее потребление негативно сказывается на избавлении от лишних килограммов. Белковая пища. Для усвоения белков тратится больше калорий, чем для усвоения жиров и углеводов. В результате лишние жиры сжигаются. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!